Всем привет! В эфире Универ Ньюс. С вами я, Евгений Романов. Итак, сегодня в выпуске. В КФУ продолжает свою работу фестиваль Александр Фест. Состоялась церемония закрытия форума Times Higher Education. В КФУ с визитом прибыл представитель Лондонского университета. 27 ноября во время второй части расширенного заседания ученого совета КФУ состоялась церемония награждения медалями и ведомственными наградами Российской академии образования. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров был удостоен золотой медали РАУ за достижения в науке. А мы переходим к другим новостям. В КФУ свою работу продолжает первый международный научно-образовательный фестиваль «Александрфест» — цикл мероприятий, посвященный прежде всего императору Александру I, основавшему Казанский университет, а также другим Александром, сыгравшим важную в истории мира страны и университета. 28 ноября в шоуруме КФУ в рамках первого международного научно-образовательного фестиваля Александр Фест прошла лекция профессора Высшей школы экономики или студентов Казанского университета на тему одиночества Пушкина. Наш Александр Фест посвящен всем великим Александрам, которые внесли свой вклад в историю э, мира и э, в том числе были связаны с Казанским университетом. В императорском же зале состоялось торжественное заседание, посвященное фестивалю. Привет, привет, привет, привет и чьё поддержу института международных отношений и в этом историческом зале сегодня открываем торжественную обстановку бюст основателя казанского университета императора Александра I. Также в рамках заседания прошла лекция профессора всеобщей истории лондонской школы экономики Джанет Хартли на тему русские цари в Англии. Визиты Петра Первого и Александра Первого. В этом зале, в этом университете И так много людей и студентов. Это, это, мне очень рада, что есть здесь студенты. Это, это, это, это большая привилегия для меня. В программу фестиваля Александр Фест включены на очень популярные лекции, театральные представления, квесты, брейн-ринги, конкурсы и многое другое. Все это будет проходить на площадке КФУ до 3 декабря. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. 28 ноября в КФУ состоялось заседание ученого совета под председательством ректора Ильшата Гафурова. А мы продолжаем. В Казанском федеральном университете подвели итоги международного образовательного форума Time Higher Education. Об этом наш следующий сюжет. В Казанском федеральном университете прошел форум Times Higher Education по цифровой трансформации. Площадка стала местом встречи выдающихся исследователей, инвесторов и лидеров в сфере образования, которые обсудили положение университета в современном обществе. Итоги форума подвели в своем заключительном слое проректор КФУ по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский и директор по управлению знаниями Times Higher Education Фил Бетти. Not Программа форума включала в себя тематические сессии. Новые цифровые модели, повышение эффективности исследования и образования в нефтегазовой сфере, в области наука жизни и другие. Церемония закрытия прошла 27 ноября в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета opinions by the point of views, and I guess the all participants uh, got some profits and benefits from our discussions. Thank you для обсуждения совместных и магистрских программ в Казанский Федеральный Университет с визитом прибыл представитель Лондонского университета. Более подробно смотрите далее. С визитом в Казанский Федеральный Университет прибыл представитель университета Лондона, руководитель программы Data Science университета Голдсмис Лариса Солдатова. Я сегодня приехала в Казанский Университет с целью обсуждения нашего совместного проекта мы предлагаем программу Data Science, и вот казанский федеральный университет заинтересовался с нами работать и объединить их с их программой. Программа Data Science, предлагаемая Лондонским университетом, представляет технические и практические навыки для анализа больших данных, которые являются ключом к успеху в будущем бизнесе цифровых медиа и науки. Данные кругом и... Их нужно уметь анализировать, и нужно не просто анализировать, а нужно уметь строить модели на основе этих данных, чтобы можно было предсказать тренды и помочь принимать правильные решения. Поэтому практически в каждой области сейчас огромный интерес к вот такой интеллигентной обработке данных. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.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 Понимаете? То есть э, все проблемы, связанные с добычей, переработкой, созданием новых материалов, они э, делаются с экологическим так сказать, уклоном, э, с, с рассмотрением экологических вопросов.